Гайд 2017 -го года. Планочка очень легкая. Вот одной рукой прям классно управлять. Кайт быстрый. Сейчас немножко вкатаемся, попробуем его по фристайле. Хорошо требует тропы не проезжают. Вау!